Ваша свобода не моя, чтобы дарить ее. Она принадлежит вам и только вам. Если вы хотите вернуть ее, вы должны взять ее сами. Все и каждый из вас. Здравия! Дети рода человеческого. Мой крайний ролик «Волшебная процедура» был безжалостно удален Ютубом. Не нравится хозяевам Ютуба кино на популярную тему. Правда, глаза режут. Замечательно то, что на просторах интернета есть иные ресурсы. Такие как Телеграм, Рутюб, Яндекс Дзен, ВКонтакте, Одноклассники. И на этих видеоплощадках алгоритмы спокойно реагируют на подобные популярные темы. Переходи по ссылкам в описании к ролику или в закрепленном комментарии и смотри ролик «Волшебная процедура» на других моих каналах вещания. Этот необычный формат, навеянный криком моей души, по большей своей части посвящен свободе выбора. Свободу выбора пока не отменили. Делай, что хочешь». Удели 40 минут своего драгоценного для полного погружения в реальность нашего сегодняшнего бытия. И помни всегда, что все пользователи интернета уже давно заключены в свои собственные пузыри фильтров. И то, что увидит каждый из нас на том же ютубе, абсолютно никак не зависит ни от наших подписок, ни от количества лайков под видеороликами, ни от комментариев. Каждому показывается исключительно то, что релевантно его предыдущим просмотрам. Понимаете, нас приучили тратить все свое свободное время на те действия, которые вообще ни на что не влияют. Единственная рабочая кнопка, как здесь, так и во всех соцсетях, это кнопка «Поделиться» или «Рассказать». Двиньте правду в народ! И этот карточный домик тут же и завалится, потому что держится он исключительно на лжи. На том, что сильные мира сего контролируют СМИ и систему образования. Релевантность – главный тренд в сети. Итак, приятного тебе просмотра и прослушивания. И пусть сей ролик будет ведром холодной воды тебе на голову. Мне все время разные вопросы беспокоят, и я хочу в людях разобраться Дим, ну ты же ты средства массовой информации ты же читаешь Я конечно ты читаешь, что сейчас с начала августа они начнут всех это, жулькать Все поехали, я поехал В следующий раз скажут это, в рот возьмите один раз надо, блядь, врать санитарный. Да, ну уже, <свят> вот это уже будет другая разница разговор. какая. Я никого не обвиняю. Я хочу задать вопросы, и я на это имею право. Зачем его убивать? Он начал задавать вопросы. у нас держат за баранов. Но я не баран, потому что мы в этой стране источник власти по конституции. Народ Казахстана не санитарный врач. Объясните мне писать вам не буду, потому что вы неуполномочны. Брать, у меня объяснение по данным А эти ваши распоряжения и правила по сути принуждают работодателей, артистов, и т.д. вступать в ряды преступников. Короче, когда вы подписываете вот эту бумажку в автобусе, вы даете добровольное согласие. Ты можешь ответить вообще, зачем ты это сделал? Чтобы не заболеть. Ну я как-то не так ответил, что? <смех> ну значит, за загуби... Значит, так оно написано, блядь, понимаешь? Есть что живой? Есть что живой? Всяких полно! Живых мало! Чего так кричать?